Сессия – это слово, которое знакомо каждому. Наступил декабрь, и пора задуматься о том, как ее сдавать. Давайте узнаем у жителей Казани, что делать, если преподаватель злой и не хочет ставить вам зачет. Что делать, если препод – зверь и не хочет ставить зачет? А, учиться. А почему не хочет? Убегать. Куда? Куда? Просто-напросто мысленно на этого препода э, вот так вот посыпать золотой пыльцой и подумать, что он такой классный, замечательный, добрый и так легко ставит пятерки. Ну, можно попробовать купить ему коньяк. Еще раз попытаться подойти к нему, отчисляться и в коем случае не жаловаться. Выше стоящие инстанции ни в коем случае. Надо лучше учиться. Суд подавать на него. Надо примириться как-то. Ось язык найти преподавателя. Надо молиться Богу. Расстроиться. Надо Но... выучить прежде всего предмет. Повысить усилия к учебе. Все? Да-да. Конечно, избавляться от преподавателей покупать ему коньяк не стоит. Лучше просто хорошо подготовиться и быть готовым ответить на все вопросы. Это был соц.вопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!